Ролик для этих подписчиков. Я уже и забыл, как это делать. Здравствуйте! Мои любимые подписчики, вы, наверное, уже и забыли, что такое топовый мод-костюмы. И, как всегда, пришли за помощью ко мне. Ибо я основатель хайп-костюмов. И вы стали забывать, что такое модный костюм в онлайне. Просмотрев пару видео на данную тему, на тему try костюмов по поводу вообще мод-костюмов, я сделал определенные выводы. Это не то, что вам нужно. Советую сразу подписаться на канал. И давайте наберем 500 лайков под этим видео. Я сделаю еще одну часть крутых костюмов. Так как после этого видео вы останетесь довольны, уверяю вас. Первый уникальный модерский костюм выглядит вот так. Назвал я его «Оранжевый мандаринчик». И для того чтобы сделать этого уникального страшилу, нам нужен магазин, оранжевый худак. Далее заходим в раздел Туфли на шпильках и выбираем туфли цвета говна. А после нам нужны оранжевые джинсы. Далее паленые оранжевые бицы, желтые перчатки. И конец нашего мандарина заканчивается на очке. Покупаем данные очки. Сохраняем. Надеюсь, первый костюм вам зашел ведь истинный игрок GTA любит мудерские костюмчики. Второй на сегодня выглядит так, и название дал я ему такое. Именно такое. Да. Напиши в комментарии, какое вы бы дали название этому костюму. Чтобы сделать его, заходим в магазин, идем к джинсам, покупаем вот эту данную зеленку. Позже бежим на своих двух к аксессуарам. Секунду, ребятки. Можете написать об этом в комментарии, что я сделал неправильно, но я просто хочу пить. А -а -а. Прошу прощения. И как мы подбежали к аксессуарам, выбираем вот эти залубки. Находим и покупаем вот эти педали. Пока вас никто не увидел и не начал булить за данный костюм, вы не теряете время и покупаете футболку бренда Фантастика. Вот такую вот футболочку вы одеваете на своего персонажа. Нам не хватает шарфика. Покупаем вот этот блэк шарфик. Сохраняем. На этом еще не все. Мчим на своем корыте на пляж. И мы тут не для того, чтобы играть в пвп, а для того, чтобы взять чудную маску. Покупаем вот такую. Обезьянку, чи-чи-чи. Тут же покупаем данную кастрюлю и идем делать глич. Совмещение маски и самовара на своей голове. После глича возвращаемся обратно и сохраняем. Этот костюм оценят многие в сессии даже твои друзья. А. Прости, у тебя нет друзей. Ну, точно оценят твои родители. Так что покажи им этот став, скажи, что это Рем посоветовал. Третий на сегодня костюм просили многие. Спрашивали меня, как его сделать. Этот костюм оценят все любители женского тела. То есть он не подойдет трайхардам. Ведь тут ребятки по мальчикам и любят играть на уэночке. И все же, вот так он выглядит. И многие сейчас меня спросят, ну как его сделать-то? Ну смотрите, по ссылке в описании есть ссылка на РНТ. Я основатель РНТ, вот. Переходите в группу и пишите. Я хочу мод костюм, титики хочу, голый торс, девушка. После этого я пойму, что вы хотите данный уникальный мод костюм, вот. Первым 10 людям сделаю со скидкой, так что пишите. Это я говорю для обладателей персонального компьютера. А если по факту, ребят. Не злитесь пожалуйста, ну не ставьте дизлайк и не пишите в комментариях, что я плохой человек. Я вам сейчас расскажу как его сделать, ну типа без рофлов, серьезно. Потому что меня многие смотрят с PS4, а на PS4 я сделать не смогу совтом, правильно? Сейчас будет глич. Первым делом заезжаем в казино, покупаем данную маску. По приколу можете крутануть колесо удачи. Дальше влетаем в магазин одежды, покупаем вот эти трули и вот этот лифчик. По желанию можете убрать все предметы, это никак не будет влиять. После данной процедуры сохраняем костюм, дальше заходим в меню взаимодействия и выбираем сменить внешность за 100 тысяч рублей.